давно не виделись. Здравствуйте. В эфире «Что там у себя, Броу?» и в студии «Капитан Очевидность». Мне кажется, для всех уже очевидно, что с протестом все пошло как-то кисло и не так. А мы говорили. Мы говорили о том, что сейчас, последние несколько месяцев, происходит абсолютно тупой размен остатков инфраструктуры, которая позволила раскачать этот протест, и остатков энтузиазма протестной массы просто на поддержание медийной картинки все хорошо, прекрасная маркиза, идем от победы к победе. Мы говорили о том, что ресурсы не бесконечны, и раньше или позже наступит истощение. И вот кажется, истощение наступает, и кажется, это очевидно для всех. Зрители спрашивают, почему так долго не выходила программа? Что же там у себя, бро? Отвечаем, именно поэтому мне не хотелось выступать в роли Кэпа. Хотелось посмотреть на развитие ситуации, чтобы этот туман войны начал как-то рассеиваться и начали проступать какие-то очертания, где какие еще боевые роботы выскочат на нас из этого тумана. И вот, кажется, начинает проясняться. По крайней мере, со стороны власти заявлен некий план. Причем такой амбициозный план прямо на год. А что же предполагается? Буквально на днях должно состояться Всебелорусское народное собрание, на котором или, может быть, после которого власти, по идее, должны как-то сообщить подданным, что же они подразумевают под конституционной реформой. Потом проект Конституции будет долго допиливаться напильником, и где-то к концу года его обещают выставить на референдум, на котором население, естественно, скажет «за» в количестве процентов 80. Ну, план прекрасный. Но мне кажется, что... Многие сейчас гадают, может ли этот прекрасный план пройти гладко или будет как в прошлый раз. Или может быть хуже даже, чем в прошлый раз. Ну, давайте же как бы и мы, что называется, повангуем. Итак, Всебелорусское собрание. Откровенно говоря, мне кажется, что собрание властям удастся провести достаточно гладко. Протесты крови. Если вы почитаете сайт правозащитной организации Весна-96, например, и канал белорусского МВД, то вы удивитесь, какими темпами сейчас сажают невероятно. Откровенно говоря, это немножко даже страшно. И нужно быть вильнюским стратегом, чтобы не понимать, что такой вал репрессий произведет некоторый эффект. Что касается предполагаемого весеннего наступления оппозиции, весеннего наступления оппозиции про которое много говорят. Откровенно говоря, учитывая масштабы погрома, я начинаю сомневаться и скептически относиться к этой идее. Если бы к протесту начали присоединяться какие-то новые социальные группы, возможно, может быть, очень даже, но пока что мы видим, как вильнюзские стратегии просто кидают в топку то, что у них уже осталось, а осталось там, как мне кажется, не так и много. И надо понимать, что вывести народ... На волне эйфории, как это было прошлым летом, едва ли получится. То есть все эти люди как бы уже 10 раз усомнились в том, что они невероятные, а в том, что их 97% и для эйфории вроде поводов никаких вообще. А вывести на как бы, идеи противостояния жесткого власти и силовикам тоже едва ли получится, потому что все люди, которые могли под это выйти, как мне кажется, уже или сидят, или покинули страну, или плотно залегли на дно. То есть получается как бы не очень понятно, кто же будет организовывать эту горячую весну. Означает ли это, что власть одержала решительную стратегическую победу и дальше у него пойдет все как по маске? Вот с таким выводом я бы не стал торопиться. И вот почему. Про это уже как-то забыли, но вот хочется напомнить, что пять лет назад вся эта свистопляска выборная и послевыборная была просто невообразимой. Что-то из-за разряда ненаучной фантастики. Лукашенко царил на политическом поле, опы выглядели откровенно, жалко. То есть всего вот этого мы смогли достичь всего лишь за 5 лет. И при таких темпах деградации, мне кажется, что до зимы можно достигнуть еще очень много чего. Ну Что там говорить? Мы видели, как очень много чего можно достичь за один месяц августа. В этом плане мне, например, запала в душу ситуация, которая, которую наши независимые СМИ окрестили восстанием спортсменов. Когда несколько сотен деятелей спорта разной степени известности подписывали к Лукашенко петицию с требованием там, остановить стрельбу, увезти ОМОН и так далее. Дело в том, что какая-нибудь Герасиминя, она давно упоротая бчб шляхта. Но большая часть этих людей, как мне кажется, ни, никакие не оппозиционеры. И они подписывали эти петиции к власти не потому, что они как-то оппозиционно настроены, а потому что, а, была ненормальная ситуация, а, б... Они верили, что их-то послушают. У нас спортивный президент, спортсмены его любимчики, он дает им квартиры там, и прочие ништяки. Он ездит с ними на Олимпиады и любит с ними фотографироваться. И тут вдруг выяснилось, что отношения этих самых спортсменов и власти напоминают, простите, мои отношения с котом. У меня есть кот, мы очень дружим, я его очень люблю, глажу, кормлю, но я у него не спрашиваю, как мне делать ролики. Уж поверьте, если вдруг он бы начал комментировать, я бы, мягко говоря, удивился. Спортсмены умнее кота, и когда они увидели, что власть относится к ним примерно так, они обиделись. А власть, в свою очередь, восприняла это как измену, обиделась в ответ и начала репрессии. То есть мы видим яркий пример того, как целая социальная группа была просто вышвырнута, отброшена от этой власти всего лишь из-за того, что она претендовала на некоторое уважение. То есть это, мне кажется, очень характерный, яркий пример и тревожный звоночек для власти. То есть а, такими темпами можно достигнуть до зимы очень много чего. На самом деле, как бы перед властью стоит и немало и других подводных камней в направлении, так сказать, референдума. Но о них мы поговорим как-нибудь позже. Пока что я бы обратил внимание на то, что при всем при этом, при всей этой куче и горе проблем... Власть демонстрирует какую-то очень удивительную уверенность и как бы готова идти на электоральную кампанию. Причем объявляет они заранее, практически за год давая оппозиции возможность подготовиться к ней. Меня это несколько удивляет. А как же власть может надеяться гладко реализовать этот план? Пока что в моей голове есть два сценария. Uh, на самом деле их больше, чем два, конечно, но обозначим два крайних. То есть номер один. И мне кажется, что он бы как раз имел шансы пройти наиболее гладко. <coughs> мне кажется, что если просто заявить uh, прозрачную, что называется, дорожную карту мягкого ухода первого лица на заслуженный отдых и заявить какие-то изменения... Просто в структуре власти, на самом деле, какие угодно, главное, чтобы они были яркими и давали надежду населению на то, что что-то поменяется. То это смогло бы сильно разрядить обстановку. То есть, если поставить общество перед выбором биться головой об ОМОН и садиться в тюрьму, или вы знаете, что в январе начнется мягкий уход, в апреле мягкий уход продолжится, в сентябре он наберет обороты, то большая часть даже оппозиции, как мне кажется, выберет... Посидеть и подождать. С первого января, а потом апреля, а потом сентября. Потому что это элементарно проще, чем биться головой об аму. Есть второй вариант развития ситуации. Понадеяться на то, что враг сломлен, урок преподнесен и попытаться быкануть. Мы объявляем некий план перестановки кровати в борделе. 80% либо вы с этим смиряетесь, либо вы знаете, на что мы способны. Недавно зампредседателя Совбеза, забыл фамилию, анонсировал некие изменения в Уголовный кодекс. Детали пока не ясны, но, судя по намекам, речь идет о том, чтобы основательно еще подзакрутить гаечки в плане свободы слова, в плане организации забастовок и призывов к этим самым забастовкам. Что, мне кажется, намекает на то, что пока власти склоняются к варианту быкануть. Честно говоря, он мне кажется немножко авантюрным. Господа, вспомните спортсменов. Когда вашу машину начинает трясти, от нее элементарно отлетают детальки. Просто на ходу. Более того, все ваши недоброжелатели увидели и отметили для себя удивительное свойство этой машины. Вашей машины. На этом я бы пока остановился, потому что мы забрались слишком далеко в сферу предположений, а я напоминаю, что буквально на днях будет Всебелорусское собрание, мы получим какую-то конкретику и сможем вернуться к этому разговору. А пока не переживайте, до новых встреч.